Добрый день! Я рада приветствовать вас на своем видеоканале. Те, кто уже заходил на мой сайт, то знают, что ко мне можно обратиться за услугой ведения бухгалтерского учета вашей организации или ИП, а также за услугой по обучению ведению бухгалтерского учета в 1С-бухгалтерии или же за помощью и консультациями по ведению учета в вашей информационной базе. Тема сегодняшнего урока будет посвящена настройке прав пользователей. В каком случае вам может это понадобиться? Если, предположим, вы принимаете на работу менеджера, и менеджер будет выписывать документы из бухгалтерской программы, в которой вы работаете, менеджер ваш будет выставлять счета, и после оплаты счетов, будет выписывать закрывающие документы. Тогда вам необходимо будет создать нового пользователя. Ну, не просто создать нового пользователя, а достаточно ограничить ему права доступа, чтобы этот менеджер видел только то, что ему необходимо для работы. Как это сделать? Нужно зайти в меню «Шестеренка» такая «Администрирование». «Настройки программы» и далее «Настройки пользователей и прав». Два раза щелкаем по кнопочке «Пользователи». У вас открылось новое окошко. Здесь вы увидите, вот я сейчас вижу себя, как пока что единственного пользователя программы. Нажимаем по кнопочке «Создать». И вводим имя менеджера. Я просто веду менеджер, а вы ведете имя вашего менеджера. Если вы уже приняли на работу менеджера, то здесь из справочника «Физические лица» можно выбрать вашего менеджера. Показать все и выбираем менеджера. Если еще не принят менеджер на работу, то оставляем это поле пустым, незаполненным. Далее на закладке «Главное» нажимаем на кнопку «Установить пароль». Устанавливаем пароль менеджеру и сообщаем этот пароль ему. По кнопочке «Установить пароль». Советую этот список с паролями где-то хранить и в бумажном виде, и в электронном виде, потому что пароли теряются, забываются, и потом восстановить доступ на вход данного менеджера будет очень проблематично после того как установили пароль нажимаем на кнопки записать и переходим на кнопку права доступа на кнопке права доступа уже есть созданные фирмы 1С готовые профили пользователя вот здесь мы выбираем профиль менеджер по продажам и еще раз по кнопке записать Закрываем все окошки открытые, выходим из программы и проверяем. Когда у нас запускается программа, теперь, если нажать по черненькой стрелке справа, напротив пользователей, у вас уже будет список пользователей. Выбираем «Пользователи менеджер» и набираем его пароль, который только что присвоили. Заходим в программу и смотрим, какой интерфейс будет у менеджера. Программа открылась. Посмотрите, интерфейс у менеджера очень скромный. У него есть меню главное, тут совсем практически нет никаких настроек. Но самое главное, что у него есть продажи, где менеджер может выписывать счета. У него есть документы реализации, возврата от покупателей, счета, фактуры выданные. Ну и также вот розничные продажи. Расчеты с контрагентами. И есть еще доступ к справочникам. Если вы считаете, что вашему менеджеру недостаточно этих функций, предположим, он у вас какие-то выполняет еще дополнительные функции, или в процессе работы вы столкнетесь с тем, что менеджер не может создать какие-то документы, которые входят в его обязанности, то тогда вы ему да настраиваете дополнительные права через конфигуратор. Сейчас покажу, где это делается. Закрываем программу, заходим в программу снова, только уже в режиме конфигуратор. Обратите внимание, когда вы заходите через конфигуратор, вам, пользователю, нужно выбирать не менеджера, а вы выбираете себя с полными правами администратора. Иначе вы ничего не сможете э, создать для менеджера, потому что менеджера нет никаких прав. Открылся конфигуратор, здесь заходим в меню «Администрирование». Пользователи. Выбираем пользователи менеджер. Открывается такое маленькое окошко. Здесь есть три закладки. И переходим на последнюю третью закладку. Прочие. Вот в разделе прочие как раз и кроется большой-большой такой список доступных функций, которые можно еще дополнительно включить менеджеру. Внимательно читайте эти функции и... Ставите галочки на тех, которые вы посчитаете нужным. Потом заходите в программу и проверяете, что эти функции у него подключились. Ну, например, вот базовые права ЕГАИС. Если вы занимаетесь алкоголем, то менеджер может у вас выгружать и загружать из специализированной программы ЕГАИС документы. Ставите, предположим, галочку на ЕГАИС. Ну и так далее. Читаете внимательно этот список и ставите э, галочки на тех пунктах, которые посчитаете нужным. Я надеюсь, что информация для вас была полезной и нужной. Заходите на мой сайт, подписывайтесь на мой видеоканал, и вы будете постоянно узнавать что-то новое из области ведения бухгалтерского учета. Всего вам доброго!